I don't wanna call you Всем привет! Меня зовут Павел Агапкин. Вы на канале Ем Колбаски, и мы тут делаем колбасу. Но сегодня мы не будем делать колбасу. Мы сегодня будем делать э, бастурму, сушеное мясо. Ну, многие знают, как его делать, естественно, куча рецептов, естественно, как она у меня родилась. Ну, вообще, ролик про бастурму вы знаете, еще лет, наверное, 5 назад мы снимали здесь же в деревне. Вот, А сегодня будет еще одна версия версия 2.0. Как я ее решил сделать? Ну, э, конец лета. Вот, середина августа сейчас, да, и э, я что делаю? Я обычно э, в начале лета еду в магазин, покупаю большой окрок э, ну, от э, известной фирмы, такой, знаете, э, зернового откорма, <laughs> вот, прям большой окрок, замороженный, посмотрю, который повеселее, ну, повеселее, где, где жиры побольше, да, привожу домой. Пока доедешь из метра, приехал домой, он у тебя немножко оттаял. Ночь полежал, он у тебя прям почти совсем оттаял, но еще тверденький. И я его режу вот на такие пласты. Я все к чему? Почему у меня все получилось? Вот на такие пласты я его порезал на стейки. Ну, мало ли, там гости приедут, да? Лето впереди большое. Вот, то есть он у меня не до конца еще разморозился. Я его посмотрел, он жирный. Я что вот тут было побольше жира на среде. Ну, его, его видно на окорке. Вот, на пласты порезал, тут же не до снова заморозил, и все хорошо. Но сейчас конец лета, я понимаю, что в зиму я уже не оставлю эти карака эти стейки, по сути, заготовки, полуфабрикаты, и э, я их решил засушить, завялить, ну, наверное, все-таки засушить, и сделать из них обычную бастурму. Ну, почему нет, да? Вот, собственно, подводка, почему такие куски красивого мяса у меня получились. Дальше, линейная бастурма. Что Можно спросить? Давай, давай, Ксюша Часто спрашивают, чем отличается сушка от вяленья Вот скажи Вот, спасибо, дорогая, подвела Да, ну лично я для себя, конечно, в книгах я такого четкого не видел деления Но для себя я четко отличаю Если скорость э, потери влаги вот этим куском мяса при сушке или вялении, В общем, если скорость э, потери влаги, потери веса больше, чем 1% в сутки, то это сушка Ну, сушеные изделия тоже вкусные а если меньше 1% в сутки, то это вяление. Почему так? Потому что все-таки при медленной э, потере влаги в мясе происходят вот эти все ферментационные процессы, клеточные стеночки начинают растворяться, содержимое клеточек начинает выходить, да, вот этот мясной сок начинает выходить в межклеточное пространство, и кусок становится более монолитным, более однородным, более вкусным. И вот весь процесс, так скажем, ну, там называется автолис, да, вот весь процесс самопереваривания куска мяса, <laughs> ну, он в каждом кусочке, в каждой клеточке животного он заложен, процесс э, автолиза, саморазложения, да, для того, чтобы эта еда стала, ну, это мясо стало удобным для последующих, так скажем, всей цепочки, нисходящей, вот. в клетке заложена программа самоуничтожения, мы ей пользуемся, если мы делаем э, э, стейки созревания сухого там или влажного, да, мы ей пользуемся, если мы делаем хамоны, Двухлетние, да, самые вкусное. это как раз вот мы этим самым пользуемся процессом управляемого, так скажем, разложения, управляемого гниения, как еще сказать, да, ферментации, автолиза, вот это все одно и то же. Поэтому сейчас разобрались, да, сушка все-таки это быстрый процесс дегидрации, потери влаги, а вяление это все-таки медленный процесс потери влаги. Ну, так же, чтобы было понятно. Ну, в общем, и... что такое медленно или быстро, это как бы такие понятия размытые. Ну, один процент. Ты сказал 1%. про один процент, да. Один процент, мне кажется, очень четко понятно. Если в день у тебя потеряло больше, чем ну, там, за неделю больше, чем 7 процентов веса, то есть было килограмм, осталось а 930 грамм, ну, у тебя, значит, будет корка снаружи и внутри э, влажное мясо, кусок мяса. Вот, естественно, кусок мяса внутри влажный запечатается этой корочкой, и ты уже хорошего ничего не получишь. Ты, если если хочешь вялить, вяль медленно, чтобы эта влага из серединочка успевала отойти и испариться. Ну вот, как раз можно сказать про вакуум здесь, быстренько. Вакуум? Это попозже, это все... Кстати, нет, я провяли немного много вещал в этом ролик. давайте вялить вместе ветчину, и давайте вялить, вялить вместе колбасу. Смотрите, те, кто про не, это туда. Мы сегодня делаем сушеную, сушеную бустурму, сушеное изделие. К сушеным изделиям что относится, Джерки, Билтонги, э, чипсы. Суд, чипсы мясные, всякие там, да, суджук это сушеная колбаса. Как не казалось даже, да. Это не колбаса, это сушеная. И бастурма в том числе. Почему так? Потому что здесь задача быстро сделать мясо, ну, законсервировать мясо. Для чего обмазывать бастурму специями? Для того, чтобы мухи не садились. Да? Знать, я, конечно, сейчас могу покуситься на святое. Есть национальные рецепты, бустурмы там армянской, там, не знаю, в Азербайджане, по-моему, делают. Ну, в общем, кавказские рецепты бустурмы, они, наверное, святые. Я их не буду касаться, я делаю просто мясо. Наверное, так нормально сказал? Мне нравится? не Ладно, хорошо. В быстрый Подожди, еще один вопросик. Что значит сушка? Сушка – это значит вообще любые условия? Любые условия. Любые условия – просто сквозняк. Вот как здесь. Если бы не было мухи то прям, да. Мы были вот этим летом на... на... балконе вообще можно. Мы на балконе тоже были. Я к чему. Мы были на Курилах. И вот... Там идеальные условия для вяления. 12 градусов влажности. 12 градусов тепла. Всегда, причем днем, днем и ночью, неважно. И э, примерно 80% влажности. Не, ну всегда. послушай, там очень часто 100% влажности. Ну нормально. Почти. Нам как больше, это вообще больше не сохнуть? Больше не меньше. но Если белье не сохнет, значит вялится, и мясо вялится, вряд ли. Вялится, ферментируется, все хорошо. Вот. Так что, ребята с Дальнего Востока, я вам дико завидую. Э, все ребята вперед на Курилы, вы... На самом деле, поймете, что лучшего кайфа нет жизни, на самом деле. Ладно, это отдельный история. Я влюбился, в общем, и, э, и поеду делать мясо на Курилы. Или ну, или да. сделаю его в обычном, в обычном холодильнике, <свят> свои Курилы. Значит, э, что я сейчас буду делать? Я беру, вот ленивый рецепт, давайте перейдем, хоть был там не. Беру вот эти два куска мяса. Размороженные, и... да? Они уже размороженные, я вчера достал из морозильника, понял, ну чтобы жарить мы точно не будем. Это, там, два ну, через... месяца им уже? Три? Сколько? В июне, когда мы заехали сюда, да? В июне, вот он такой лежит. Mm -hmm. Ну, в измороженном состоянии, какая разница, сколько он лежит, он может и год лежать. Вот, ну, я даже вот этот жирок оставлю, он мне нравится. Он мне нравится, когда ты его разрезаешь, разрежаешь... вкусно жевать его, да? Вот такой пласт просолится буквально за два дня, ну, может быть, за три максимум. Потом, что я сделаю? Я его прям под вакуумом. Я его обмакаю, обмакну в тесто. Тесто для буструмы вы знаете, почему, собственно, это все родилось, потому что м -м, мне не понравился состав той смеси для буструмы, которую мы покупали все эти там 7 лет, я решил делать свой, свой, новый, хороший версия 2.0. Я потом состав момент он тебе не понравился? знаешь, мне не понравилось, что там начали подмешивать какую-то муку, мне вообще не понравилось, я вообще не понял этого. А так как мы эту смесь закупали, она была не моя, там одна из немногих, там, две, две или три смеси осталось не наше производство. с моей старой работы, вот, а мне не понравилось, как стали относиться к, к составу, поэтому я решил все-таки, чтобы пора пришла сделать быстрому свою. Я ей сделал, знаете, на чем? На экстракте семян подорожника. Ну, естественно, там есть и... Э... Я даже не знаю, это реклама или антиреклама. Ну, ты знаешь, ну, этот же... Ну, знаю, что он очень лечебным действием обладает. на боке был? Чуть позже. У меня отдельный рецепт. Есть история из жизни, когда я убеждал одного кавказца, используя какие-то рациональные идеи, какие-то, при жаркие шурмы. Говорит, нет, ты мне давай не убеждай. У меня 50% мяса, 50% теста, и отлично все жарится и не ужаривается. Мне так нравится. Поэтому... Есть тоже параллельная точка зрения на, на жарко шаурмы. Вот, ладно, хорошо. Ребят, простой рецепт. Вы можете собрать э, тесто для бастурмы сами. Естественно, э, рецептов в интернете полно. Что там? Ну, пажитник обычный, да? Чаман. Чаман, пажитник, шамбал, феногрек – это одно и то же. Вот. Э, это как в виде загустителя будет работать. Э, что там еще? Фенхель, кумин, кумин -зира. Фельдки, по-моему, нету, боюсь э, ошибиться. Черный перец и все, по сути. А, и паприка, наверное, делаю красный цвет. И все, соберете сами. Либо используйте нашу версию 2, которая... Я хотел что сделать? Я хотел, чтобы она была густой и э, был, был толстый слой специй. Мне так нравится, потому что, когда ты вот на эту толщину мяса кладешь еще примерно миллиметра 3-4 специй, это прям классно. Вот прям то, что нужно. И остренько, и пряно, и мясно. Мясно, да? Хороший я фразу сказал угу. Ладно мясно. мясно нет Мясно <р Certificate> да. Не сольно же, а сально да. Ладно, ребят, в общем, что делаем ну, Порвало этого высого опять на, на говорение Я просто беру, беру вес мяса Прям в пакете, лениво, руки чистые при этом, да? Вот у меня тут Кило 400, умножая на 3% соли Соль нитритная чисто нитритная соль Прямо сюда в пакет насыпаю, запечатаю вакуум и э, закидываю в холодильник на 2-3 дня. И каждый день там сбоку на бок переворачиваю. Все. Лениво, просто и чисто. Руки всегда чистые. Потом, спустя 3 дня, мясо просолено, все хорошо. Я прям беру ее, дырочку проделаю для веревочки, а может быть на крючок поешь, не знаю. Прям запарю э, свою смесь, обмажу кусочек мяса, подвешенный крючочек, обмажу кусочек мяса, он такой густой это густой, кажется из специй. Вот, подсохнет, потом еще разок обмажу, еще подсохнет, и просто будет сохнуть, и не бояться никакой мухи, она вообще уже ничего не боится. Для чего, собственно, это тесто придумано? Для того, чтобы защитить мясо от мухи и от преждевременного усыхания. Потому что эта смесь, она, она же, ты можешь подмазывать ее постоянно, и она будет компенсировать вот эту корочку, пересохшую. Вот, собственно, и вся, вся затея. Ну, а те, кто делает эту бастурму для коммерции, конечно, они утолщают слой этой, этой маски для того, чтобы продать муку под видом. Мясо. Ну, мне кажется, такая история. Все понятно. Я больно обвинился. Простите, да, я не могу. Это все истинная рецепт. Они не могут быть подвергнуты никакой критике. Это личное мнение, естественно. Все понятно, Ксюш, рассказал? Вроде бы как, да? Все. Ладно, в общем, сейчас сделаем посол, а дальше продолжим. Просто мы уезжаем скоро. Когда она просолится, я увидите, я в следующий раз выйду на связь. Не знаю, где еще. В каком городе, по сути. Все, спасибо. кило 400 на 3 процента что у нас там получается 42 грамма да? до да. 30 грамм на килограмм нитритной соли и я могу не париться уже потом при хранении каком там батулизме что там еще ну вообще когда мясо теряет э, примерно 50 процентов веса там уже никакого батулизм быть не может нет воды нет бактерий все же просто так 32 грамма ок 42 Извините. Спасибо, спасибо, спасибо, что бы я делал без тебя, mm. конечно, классические рецепты, классические, то, что вот национальные, я знаю, что люди закапывают в соль, э, дабы обезводить мясо быстро, ну, я так понимаю, защитить от порчи, потому что тушу э -э -э, забил, там, раскидал на куски. И сразу соли засыпал. Соль, естественно, обезвоживает. Да, все так, все правильно. Только какой размер кусков мяса неизвестно. Ну, как, примерно как-то вот так вот, ну, как-то так, плюс-минус килограмм. Вот. Потом они после этой соли вымачивают это мясо и потом уже обмазывают, а, а, обсушивают и обмазывают этим тестом для буструмы, вот тестом так, так называемым. Но я считаю, что проще четко посчитать и четко. Не, но ну, с другой стороны, мясо соленную. возьмем столько, сколько ему нужно. Нет, нет, ты не права. Сало возьмет столько, сколько нужно. Лишь потому, что в сале 7% воды. А в мясе до 70% воды бывает. Ну, совсем дрябло. Ну, а что, не успеет, думаешь? Не просолится? Нет. Если засыпет соль. Пересолится. Но они же мочат? А сколько вымачивать? Вопрос. Большой вопрос подрешивается. Поэтому... Все можно делать по дедушкиному, естественно, и от дедушки наши правы были. Но я считаю, что проще посчитать, нажать на кнопочку и четко получить 42 грамма, которых мне подсказала моя жена. Слушай, спасибо тебе. Так. Слушай, а если плохо пойдет, то я их просто засушу, порежу на кусочки и засушу, как чипсы. Так что, почему он должен плохо пойти? Ну, вдруг там мне что-то плохо пойдет. Вдруг. Само с утра я скажу, о, все плохо. ты кризис, мне нечего снимать. Тоже 1,4 кг. Вообще глаз алмаз. Может, от весы что-нибудь там? Нет, по нулям. Спасибо за 42 грамма, я запомню. Ну, ты сам сказал 42. Я от веса 32. Ну, видишь, язык мой враг мой. Заболтаюсь сам себя даже. Ок, и тогда, вот если вы добавляете 3% соли, никакого пересола, вообще никакого пересола не получится, потому что у вас что-то все посчитано. Ну, понятно, что если ты покупаешь мясо упакованным в вакуумной упаковке, то, естественно, там уже все чистенько и там ну, 20 дней оно лежит не просто так, оно там ну, чистое. А если с рынка, конечно, мы моем по умолчанию, там же и дрова могут быть, и щепки, и что, что угодно, и песок что угодно. И Куски будки того шарика. Все. Спасибо. Ну знаешь же мясо третьего сорта? А четвертого сорта, знаешь, шутка? Типа мясо четвертого сорта почему-то у вас с щепками. А это когда шарик вместе с будкой порубили. Спасибо. Все. На этом, собственно, все. В вакуум пакую и в холодильничку. Увидимся чуть позже, когда все просолится. Да, ребят, извините, не договорил. Так нравится и разговаривать. Смотрите, я упаковал. И, в принципе, это мясо может находиться в посоле, в нулевой зоне холодильника три дня, три месяца, большого значения не имеет, да, оно не испортится. При нуле градусов оно будет только солиться и солиться. Поэтому э, у меня сейчас понятно, что три дня, но, может быть, и там неделька она посолится, как пойдет у меня дальше, как со временем будет свободно. Вот. Э, Упаковал, завакумировал и все. Оно не боится уже э, плесени. Да? Почему я не люблю солить просто открытым способом, ну то есть в костре -улечке. Потому что у тебя в любом случае на, на мясе вырастает такая липкая слизь или плесень при долгом посоле, там дольше, чем неделя. А здесь под вакуум ничего не растет. Она идеально. Ты можешь взять там спустя месяц этот кусок и спокойненько его завялить. Или, или сделать чипсы. Или просто вялить там еще полгода, да, пожалуйста он же не вялится в вакууме. Да, в вакууме она не вялится, она просто зреет. Просаливается и созревает. И мы можем созревание... И сколько так максимально образом, может Я держал три месяца, оно прям вообще классно получается. Оптимально месяц, оптимально месяц. И опять, э, все зависит от толщины куска, от размера кусочка. Вот этот кусочек просолится за три дня, да? Но если я захочу получить максимум вкуса, я его подержу месячишкой. Если кусок вот такой толщины, ну, шейка, например, да, то она только за месяц дней до сорок только просолится, потому что там же много прожилок, да, внутри этого куска. Вот эти жировые там капсулы такие есть. Вот. То есть, естественно, зависит все еще от размера. Большой кусок сам по себе долго просаливается, и пока он просаливается, он еще, конечно, созревает. Но лучше всего сначала просолить, а потом уже созревать. Мне так кажется. Все, что я хотел сказать. Друзья, прошло три дня, мясо просолилось. Конечно, один пакетик я оставлю на подольше, а это повешу прямо сейчас. Вот как есть. Будем как есть, да, Ксюша? Ну, вот без вранья Как есть, сколько прошло времени? Как есть, сегодня третий день. Вот оно просолилось, ну, такой кусок, он не может не просолиться. Видишь, толщиной сантиметр. А то, что он местами красный остался. Вот, да, хорошо что ты не спросила. Тут кислород был. Кусок окислился, он еще долго в холодильнике лежал, да, Оки... окислялся. Здесь кислорода не было, поэтому здесь нитрозомегалобин в ярком ц... цвете. Ну, то есть ты вакуум сделал не полноценный. Да. А, нет, кис... кусок уже был достаточно окисленный. А, все ясно. Но... вот, что делаем? С мясом все понятно. <свеч> <свеч> уже хорошо пахнет. Люблю его. Вот этот тот наркотик, от которого я не могу отказаться уже сколько лет. Запах соленого мяса. Он мне очень нравится. Это, видимо, заболевание. Бровдеформация. Бровдеформация, да. Я прям пакетик открываю. Смесь. Попробуешь смесь, как пахнет? Что-то не изменяет. Честно, я не помню. Рецептуру мне... Я сделал еще месяц... назад. Вот понюхай, понюхай. понюхай, пожалуйста. Понюхай, как там тебе. Сделал рецептуру еще месяц назад. Что я и первый создал? Пажитник. Кумин. Чувствуешь, да? Нет? Не чувствуешь? Пажатник. Ну, патник, конечно, первый. Короче, сделал я его еще примерно месяц назад. Делаю примерно соотношение 1 к 3, 1 к 5 с водой. Паша, э -э что такое, вот ты так сыпишь? Это как я Это вот? Законно. Но, ну, 1 к 3, 1 к 5. Непонятно, сколько у вас будет теста этого, да? Ну, да, хорошо, хорошо. Давай сделаем 100 грамм плюс 300 грамм воды. 400 граммов теста. Но ну, я сделаю вот примерно так. Я примерно вижу... Подожди, я... ну давай посмотрим, что да. ты там делаешь. Вот смотри, вот она моя смесь. Это, э, вот... Этого еще нет продажи. Сколько этой смеси? Давайте так. Берем 100 грамм смеси и наливаем 300-500 граммов воды. Для чего? Для того, чтобы э, вам самим э, ско скоординировать скоординировать вашу густоту этого теста. Тесто станет густое, и э, со временем оно станет еще гуще. Вот сейчас э, так работает как раз э, подорожник, э, семена подорожника. Они со временем еще больше загущаются. То Может, есть сейчас стоит вот оно постоит. Подождать? Конечно. Да. Вот сейчас смотри, сейчас она будет жидкая. Вот это, кстати, очень удобно. Ты ее размешиваешь равномерно, она не комкуется. Ты равномерно размешал, комочки себе разбил, оставил на буквально там ну, 10 минут, и ты смотришь ее вместо... Жидкости уже такая каша густая. Еще минут надеюсь, у тебя уже, уже просто густой-густой гель получился. Хорошая вещь, на самом деле. А многие покупают вот экстракт. Э -э ну да, это экстракт, по сути. Очищенные семена э -э подорожника. Псилиум наберете ну, в интернете. Вот Кто-то его покупает в чистом виде кушает вместо каши для похудения. Вещь очень полезная. Вещь прям какая-то, как там дедушка Ленин говорил, архи полезная. <с 0> ну да, примерно так. Запах изумительный вообще. Все, ждем. Сейчас это все набухнет. Будет сейчас момент чувствую. Чувствуешь, да? Вот, видишь? Ну, тут... Ну, тут богато. Тут прям богато. Ореховость есть от пажетника, mm -hmm. но ну, тут прям... Она такая ярче, гораздо ярче. Она, конечно, дороже, но тут нет муки, блин. Ну, понятно, но ничего страшного. Она более правильная. Аромат очень яркий сейчас. Да. я mm мешаю, -hmm. ну, она же густеет, видишь? Прямо на глазах. Все, Ксюша, можно пока остановиться, наверное? Дальше я буду просто отпулачивать. Ну, отпунуть. а как ты считаешь, ты ливанул какую часть воды все-таки? Грамм 250-300 я налил. Я ну, пока не знаю, один как Один к чему? Она... она сейчас загустеет, она сильно загустеет. Один к трем получается. Я еще подали водички. Тут вот не угадаешь. На, на ощущениях, деле. да, все? Ну, вот как, как тебе тесто хочется. От для блинов. Да, как... так точно, ты правильно говоришь. И потом, когда я буду еще подмазывать, я же через, спустя там день-два, когда подсохнет эта корочка, я же еще подмажу. Я буду использовать ее же. Почему нет? Можно ее подсолить, если хочется, потому что мясо соленое, его промывать не нужно. Естественно, мясо мы с 3% соли уже не промываем после посола. Это очень удобно. Вот, но если ты будешь носить толстый слой обмазки, естественно, ты обмазку должен подсолить. То есть, эту воду нужно все-таки подсолить, сделать 3% воды. То есть, 30 грамм на литр воды. Ты будешь Тоже подсоливать? Можешь. Я не буду подсоливать. Ты сделаешь я... тонкую обмазку? Да, сделаю тоненькую обмазочку. Я хочу, чтобы все-таки вкус мяса был более ярким. Хотя, хочется иногда и специй такой толстый слой. Короче, давай посмотрим. Вот она, видишь, какая болтая, она уже все густая стала. И это только начало. Она прям будет вообще такая прям комками сваливаться. Один к трем. Один к пяти, чуть-чуть пожиже. Все, ждем пока. Это уже вот прям как надо. Воду добавлять будешь еще? Не, не буду воду добавлять, хватит, хватит. То есть один к Смотри, если... устраивает. Да, вполне. Учитывая, что мясо-то я не обсушил еще. Его по-хорошему еще по обсушить. Но сейчас муха летает, я не буду сушить. Потому что я боюсь, что обсидят, а потом уже... Конечно, можно все этих всех лечили почистить, а потом как-то... Не смогу. Знаешь, что они там были, я уже не смогу это есть. думаю, как он надел. Дальше, прям вот... Не пачкай руки, ребята. Не, не пачкай руки, а уже испачкал. А, берешь кусок и прям туда. Шлеп, хлоп и готово, как говорится. А, нравится? Нет, наверное, руки придется испачкать. Подожди, подожди. Ну, не торопись, может тут получится. Что, придется, да? Ладно, я вот так положу. Этот э, вот псилиум он делает, прям он впивается в мясо. Он прям пытается гидратироваться, ну, в смысле, закачать себя в лагу. Откуда сможет. Из мяса тоже так сделает. Дай ему немножко полежать здесь. Вот, собственно, и все. Но, кстати, первый ролик про бустурму был красивый. Помнишь, Ирина нам еще снимала, наш старый оператор. Он такой девочкинский, такой весь красивый, в таких специях модных вообще. Ну, да, девочки снимают, конечно, красиво. Все, подсохнет, и еще потом нанесу еще один слой. Все очень хорошо получается. Видите, как густо, хорошо, красиво. Уже нравится? Вот так прям ты, она под, подсохнет, ты будешь нарезать и, не знаю, под что ты ее будешь есть. Под вино красное. По сути, ты обмазал, от мухи защитил и, в принципе, она уже... Ну, уже стало, оно просолилось и стало съедобным, да? Уже соль соленое, уже съедобное. После ветврача она стала безопасным, после того как кусок мяса был проверен ветеринарным врачом. А после соли оно стало съедобным. Вот. А сейчас оно стало еще и красивым, то есть безопасно, съедобно, красиво. Все, все три славяемых успеха. Но осталось еще немножко подсушить на скользенчок. Все. Ну, собственно, время дегустации нас тут пригласили на день рождения. Гости уже попробовали, пока мы тут нарезали. Вот, ну, наверное, все-таки же пора и мне попробовать, да, как она вообще. Ну, гости прям говорят, вау. Ну, отличный повод. Похвалиться. Покажи, как она просвечивается. Все в меру. Все идеально. Прям идеальные посоли. Так, и что же? Вот видите, Ксюша мне тут признается в любви, как она обожает смотреть на. Мясо на просвете. Это однозначно для тебя. Это практически признание. Соли в меру, пряности прям как нужно, купе Острота хорошая. Прям вот и благоухание. Ты нравится, как она пахнет? Да, очень. Прям сумка открыл. Я же люблю говядину. Все, ребят, неделя. Всего неделя заморочек. Какие заморочек? Десять дней. Десять а, дней, да. Времени я бы лично тратил. Ну, сколько? Вот испачкал м -м, солью, <laughs> испачкал специями <laughs> и повесил. Вес, висела, висела она у меня вот там на веранде, вот на, на воздухе, на, на сквозняке. Муха не садится, муха боится э этих специй. Собственно, и все. Три дня посола, да? Три дня посола, 20 минут работы и потом еще неделька просто подсыхания. Вот она висит такая. Она в, в идеальном состоянии, такая вот полу, полусухая. Классная. Сколько она будет храниться и как ты будешь ее хранить? Она сейчас еще подсохнет. В вакууме, конечно, в вакууме. Где-то, ну, день-два подсохнет и в вакуум, потом полгода, год она хранится и ешь безразлично. В холодильнике, да? да? идеально. Ну я рада. Все, У вас, как, как я Много хотел. вкусной говядины. Да. Спасибо, ребят, за внимание. Как сделать, вы знаете? Специи, мои любимые. Я говорю постоянно про любовь, потому что специи это любовь. Спасибо. пробу это, сразу это мне... вспоминается альбом Фрэнка Запуса 68 -го года «Дядя мясо». Особенно эта композиция «Кинг Конг». Ну, что-то в этом цвете, ну, и фактуре, и текстуре напоминает вот эту композицию. Как вот она соткана, так же сложно. Но ну, вот. ну, не будем азапи, да, не будем, это не то, не то время, чтобы говорить о азапи, время наслаждаться вкусом, на да. тестировать его, смаковать вот так. И жевать сейчас я крупно покажу, смотрите, такие волокна, как они сформированы, да? Это не просто так делается, это все от головы идет, да, от головы идет. Продолжаем тестировать. Угу. Угу.